Итак, всем привет! На связи Евгений Карташов. Это второе видео по BotHelp. То есть это обучающий курс, бесплатный для YouTube. Как регистрировать и создавать себе чат ботов в социальных сетях без знания программирования с помощью платформы Bot Help. Если не смотрели, обязательно посмотрите первое видео, в нем я делал общий обзор системы. А в этом видео мы уже начнем с вами создавать ботов. Так сказать, не будем долго томить и будем приходить сразу к конкретике. Для вас я сделал очень крутую вещь, смотрите, под этим видео будет ссылочка на вот такую страничку. Здесь вы сможете зарегистрироваться на бесплатное обучение и именно в живых примерах посмотреть, как работают боты. То есть все, что я вам сейчас буду показывать, я все это подключил к ботам, чтобы вы могли смотреть, как это настроено и как вы можете это повторить. Следовательно, вы нажимаете на ссылочку под этим видео, попадаете на страничку. Если вы ранее не регистрировались на самой платформе BotHelp, регистрируйтесь по этой ссылке, вам дадут 14 дней бесплатно пользоваться. И второй момент, мы сейчас с вами будем создавать ботов, бота для Телеграма и бота для ВКонтакте. Следовательно, подключайтесь к первому или к второму, то есть куда вам больше, где вам больше нравится. Боты будут работать одинаково, потому что платформа BotHelp позволяет вам настроить один раз бота, а дальше его конвертировать. То есть вы его настраиваете, допустим, для Телеграма, а потом вы его копируете для WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, либо ВКонтакте. Это достаточно удобно и мы все это с вами научимся сделать. Поэтому обязательно подключайтесь к боту, потому что бот будет вам выдавать контент То есть я вас сделал специально таким образом, потому, чтобы вы могли смотреть, как работает бот И бот будет вам выдавать обучающий материал, как реализована та или иная функция То есть для вас это должно быть максимально удобно Плюс далее у нас начинает формироваться закрытый чат И вы сможете попасть в чат, где вы сможете задавать вопросы по ботам Следовательно, там будет обучение, там буду я и, соответственно, ваши коллеги, кому тоже интересно изучение ботов Обязательно переходим по ссылке, регистрируемся и начинаем пользоваться ботом. Важный момент, сейчас бот находится в стадии разработки, то есть он пока что несовершенен, и какие-то функции могут работать нестабильно. Как раз таки это сделано специально, чтобы мы могли с вами обсудить моменты, как это правильно все настроить. В общем, обсудили. Переходим к самой системе. Процесс регистрации он достаточно простой, вы нажимаете, соответственно, на ссылку, у вас открывается главная страничка сайта, Нажимаете на регистрация, вводите ваши данные, да, то есть вводите ваше имя, вводите поддомен. Подомен это название компании. У меня это получается сейчас это таргет party, то есть название моей компании и мой основной сайт. Вы указываете тот, который нужен вам. Каким-то образом он нигде фигурировать не будет, поэтому можете указать, в принципе, что угодно, ну, кроме всяких там матерных слов и прочего, ну, то есть в рамках разумного. Указывайте ваш рабочий e-mail, то есть, это тот e-mail, с помощью которого вы будете заходить в систему. Вводите ваш пароль и указывайте телефон. Телефон нужен для восстановления пароля, если будут какие-то проблемы системы. Далее вы входите в саму систему и вас встречает вот такой вот так, так называемый дашборд. Это главная страничка, где есть все необходимые настройки. Мы сейчас, прямо сейчас, не будем осматривать все возможности и, как то правильно сказать, все функции и рассмотрение всех возможных вариантов их использования. Мы с вами пойдем сразу же по другому пути. Мы будем с вами сразу настраивать ботов, сразу же их включать. И все дополнительные опции, которые нам понадобятся, то есть какие-нибудь дополнительные плюшки, мы это все будем с вами обсуждать в рамках уже самого бота в телеграм чате То есть я буду доп выписывать дополнительные уроки, отвечать на вопросы в телеграме. Это будет максимально удобно и максимально быстро, поэтому обязательно подключайтесь к ботам. Напоминаю, нажимаем просто на обучающий бот в телеграм, либо на обучающий бот во ВКонтакте. И давайте, собственно говоря, мы их начнем настраивать. А первостепенно, чтобы вы могли добавлять сюда свои, своего бота, вообще его создавать, вам нужно создать так называемый канал. В данном случае канал это бот. Как видите, у меня уже есть определенный список ботов, которые я использую. Это боты в Facebook Messenger, это три бота в Telegram, один бот в Viber и три бота для Telegram-канала. Ну и для ВКонтакте. Как вам сделать то же самое? Давайте для простоты мы сейчас с вами создадим бота в Telegram, а потом я покажу, как его легко и просто перевести на канал во ВКонтакте. То есть мы как раз с вами сейчас это сделаем. Для этого что вам нужно будет сделать? Вы должны будете нажать на «Добавить канал», и система вам говорит, какой, какого бота вы хотите настроить, для какой социальной сети, для Facebook, для Telegram, ВКонтакте либо Viber. Следовательно, если вы выбрали Facebook, вы нажимаете «Авторизоваться», и дальше следуйте инструкции, там просто скажут, выберите страничку, выберите учетную запись, вы просто нажимаете «Далее», «Далее», «Далее» и настраиваете. Если это ВКонтакте, процесс тот же самый. вы должны быть авторизованы в, в браузере, в самом ВКонтакте, вы нажимаете «Подключить аккаунт», Система вам говорит, действительно ли это вы. Вы говорите, да, действительно, это я. И далее, далее, далее выбираете страничку, для которой должен быть подключен бот. В данном случае для простоты мы с вами будем настраивать Telegram бота. И сделать на самом деле очень просто. Здесь, если, когда мы нажимаем на Telegram, нам система говорит, что вам нужно ввести токен. То есть токен вы можете узнать вот здесь. Нажимаем на узнать больше. И здесь сейчас появляется инструкция, как это сделать. То есть система нам говорит, что нам нужно с вами создать бота. С помощью определенного э, м, бота, да, то есть в Telegram есть бот, он называется ботфазер, то есть отец ботов. И э, этот бот позволяет создавать ботов внутри э, Telegram. Все боты преимущественно создаются, создаются через него. Вы можете прочитать эту инструкцию и посмотреть, что и как делать. Я вам сейчас покажу быстро, как это можно сделать вот прям максимально быстро. Я уже открыл Telegram-бота. Да, вот это называется ботфазер. То есть э, я не буду вставлять ссылку, вы легко сможете посмотреть, опять же. Напоминаю, вот сюда вы нажимаете, и у вас открывается эта страничка с телеграм ботом Что мы с вами делаем? Uh, у вас, соответственно, диалог будет простой, пустой. да? Вы просто нажмете на «Начать», «Далее», и бот вам сразу же скажет. Uh, сейчас покажу. То есть если мы выйдем в основное меню, так вот сюда. Uh, «New bot». То есть мы нажимаем на «New bot». То есть еще раз вот сюда нажимаем на… Сейчас я пока посмотрю. Давайте я сделаю экран побольше бота. Так, и подвину, чтобы вам было видно. А, вот, собственно говоря, мы вводим команду newbot. newbot И система говорит, хорошо, давайте создадим нового бота, как вы хотите, чтобы мы его называли. То есть это именно название, это именно имя бота. Давайте я для примера просто укажу, допустим, что там Евгений. Евгений Карташов. И поставлю дефис и напишу создание ботов. Для удобства. Нажимаю на интер. Бот uh, мне говорит, хорошо, uh, давайте теперь дадим ему uh, этот uh, user ID. То есть это вот эта штучка. Вот это. То есть как мы его будем называть? Здесь важное правило, что бот должен заканчиваться в конце через черточку на бот. То есть я, допустим, могу называть его там бот, карта и, допустим, там два. И внизу напишу бот. Вот эта добавка в конце, она обязательно, она должна быть именно в конце. Потому что если вы назовете любым другим способом Смотрите Он не будет создавать бота То есть нам нужно указывать именно то что Как, как положено То есть мы нажимаем на скопировать Нижнее подчеркивание Нажимаем на бот И система говорит что а, Готово, а, поздравляем Вот ваш бот, он находится по этой ссылке Вы можете посмотреть на дополнительную информацию По слову help Но нас сейчас интересует только вот эта штучка она называется uh, use this token to access То есть это токен, это ключ для управления этим ботом Нам нужно скопировать вот эту строчку Нажать на скопировать Вернуться теперь к нашему боту Обратно в bot help Сейчас отключу telegram И вот сюда мы должны вставить этот токен Вот мы его вставили И нажимаем на продолжить И если все верно У нас добавился бот вот он, новый канал Messenger был успешно подключен. Вот теперь у нас появился бот. Вот он. То есть этого достаточно для того, чтобы мы уже могли пользоваться этим ботом. Но единственная проблема заключается в том, что этот бот у нас никак не оформлен. То есть у него нет никаких ни аватарок, ни картинок, никакого описания. То есть он, он у нас фактически пустой. И нам нужно его оформить. Давайте сейчас быстро покажу, как это сделать. Мы открываем обратно наш телеграм-канал с бот Fazer, да, а далее мы возвращаемся а, вот сюда, то есть мы нажимаем на меню. Здесь вот есть вкладка, называется My Bots, то есть мои боты. Открываем ее, и система показывает список разных ботов, которые мы с вами уже сделали. Теперь мы можем, а, система нам говорит, выберите бот, с которого вы хотите редактировать. Соответственно, мы только что с вами сделали бот-карташов 2 бот, нажимаем на него. И система говорит, окей, что, что вам теперь нужно, что вы хотите с ним сделать? Вам нужен API токен, вы хотите его отредактировать, вы хотите задать настройки, хотите его удалить, либо добавить какие-то uh, payments, то есть возможность приема оплат. А нас интересует edit, то есть мы должны его отредактировать. Нажимаем на edit, и система нам говорит, что вот что мы сейчас знаем по вашему uh, ну, боту. Uh, имя его, Евгений Карташов, создание ботов, описание, description нету никакого. А о боте нету ничего, а бот пик, изображение бота тоже нету, и команды никакие не введены. Соответственно, мы теперь можем все это сделать. А, имя нам редактировать не надо. Мы можем это редактировать, допустим, Description. А, нажимаем на Description. Сейчас вы поймете, что это такое. Нажимаем на Description. Это описание бота. А, то есть, когда мы открываем бота, на экране появляется картинка, где написано, что умеет делать этот бот. Простой пример. Сейчас я открою. Смотрите, вот, а, вот этого же бота. А, Тон Карташов. Видите, пусто. Вот description это тот текст, который выводится по центру. Возвращаемся обратно, и мы сейчас укажем description. Допустим, там, а, привет, привет, я научу тебя настраивать ботов, настраивать ботов. Для этого, для этого нажми на старт. Ну, к примеру. Success, то есть успешно Теперь если мы вернемся обратно То есть у нас, во-первых, изменилась description сверху Если мы открываем бота, у нас должна появиться этот текст То есть нам сейчас надо удалить с ним диалог Очистить историю Если я сейчас обратно его открою Так, Дон Карташов Вот, смотрите Что может делать этот бот? Привет, я научу тебя настраивать ботов Для этого нажми на старт Вы можете указать любой текст, который нужен именно для вашего бота а что мы следующим отредактируем? Мы можем отредактировать About. About — это вот это описание, то есть то, что умеет делать этот бот. К примеру, я нажму сейчас на Edit About и напишу, допустим, там «Пиши мне по любым вопросам». И нажимаю на Enter, просто отправляю. Теперь, если мы откроем нашего бота, посмотрим его описание. вот у него появилось «Пиши мне по любым вопросам». Возвращаемся обратно. Теперь у нас есть бот. Но у него нет никакой аватарки, никакой картинки да, Давайте мы ему загрузим картинку Что нужно сделать? Мы нажимаем на Edit Bot Pic, То есть э, картинка бота Нажимаем на Edit И система нам говорит, окей, отправьте мне любое фото У меня на рабочем столе лежит моя фотография Я ее просто, так сказать, перетаскиваю в окно бота И нажимаю на отправить Uh, success профиль фото апдейт. То есть меня система говорит, что все супер Мы обновили вам картинку для вашего бота Открываем бота Вот появился теперь бот Все, бот полностью готов То есть теперь мы можем его использовать uh, В саму систему Bot Help мы его уже подключили И в целом, если я сейчас нажму на запустить То в принципе ничего происходить не будет Потому что бот не понимает, что ему делать дальше Вот теперь самый важный момент Теперь нам надо подключить бота в нашу систему Как мы это делаем? Точнее говоря, он уже здесь находится, но диалоги, которые будут отправляться в этого бота, они никак не будут, как правильно сказать, они не будут попадать ни в какую базу, они будут просто попадать в диалоги. То есть, что кто-то что-то написал. И все. Но это будет. Сейчас я. Куда? То есть, если нам кто-то будет писать в бота, у нас не будет никакой ни сегментации, ни сохранения. Вообще у нас ничего не будет. То есть и нам нужно каким-то образом настроить этого бота. Что мы теперь можем с вами сделать? Мы можем с вами сделать две вещи. Первое, мы заходим с вами в авторассылки и настроим какую штуку. Если нам кто-то попытается написать любое сообщение, мы автоматически будем сохранять этого пользователя как определенную базу. В данном случае я уже настроил этого бота. То есть если мы вернемся к нам обратно на страничку, я буду показывать на примере вот этих ботов. То есть у меня вот здесь вот есть бот. Если мы на него нажимаем, у нас открывается бот, таргет, таргет бот. Соответственно... Один момент. Так, я исправил, я не того бота подключил. То есть, если мы нажимаем на обучающий бот, у нас откроется Telegram. Так, откроется Telegram. Сейчас открываем. Вот, и у нас здесь есть уже оформленный бот, который называется Have to create bot. То есть, как создавать ботов. Соответственно, уже указано имя. То есть, Евгений Карташов создание ботов. Научись создавать простые боты без программирования. И, соответственно, что может делать этот бот. Хотите научиться создавать простых ботов, нажмите на «Старт». Вот сейчас мы нажимаем на «Старт», и у нас появляется какой-то текст. Да? И следовательно, вот как заложить эту логику, чтобы когда люди отправляли вам сообщение в бота, чтобы вообще что-то происходило?